Тихо. Ты не увидишь. Кто там? Кто там Ты <режит> его не видишь? <режит> Тихо. <режит> <режит> Это тихо, ты не Тихо, тихо, тихо, тихо, Кто там? Иди, выйди, скажи, медведь там. Только что мне с не заметно. Иди, скажи, медведь там. Иди, скажи, медведь там. Пойми, что его разыгрывает. Походу за ружьем победим. Вот все, что понимали, мужичок подумал, что медведь в этом сарае, короче. Собака. Собаку пускай. Где собака? Не вижу собаку. А, она уже под гору спустилась четырка. Он ее отправляет. Я не вижу, где она. Под королем же. Там же возле дермака. А, да, вон хвост Зашел. А, а, медведь да? убежал уже. Колонку забирай. Он думает, что медведь туда убежал. он меня не заметил. А, а ну, точно с Я хочу... Я Ребята, сейчас попытаемся разыграть туриста медведем, звуком, звук медведя, тихо, тихо. Устал, столб. Ну, Какого не блин стоит? Чего так? Реально обделался. Сейчас подойдем и скажем, что это розыгрыш. Чтоб и камеры его поснимали, понял? Здрасте. Не пугайтесь, мы вас разыграли. Не пугайтесь. Понятно. Подумали людей? Ну, ничего страшного. Похоже. Похоже? Нормально? А вы что, на рыбалку? Да, пойду, посмотрю, что там. На жерлице или так? Нет, финину покидаю. Вот то сейчас не жарко. Ясно, а вы кто? Местный? Местный? Местный? Ну. А как фамилия? Чайкин. А, понял я. Ясно, ясно. Ну не бойтесь, хорошо бы от них побежали. Нет, а в прошлом году уже здесь ходил. Так они вон сейчас нынче ходят в бару. Ходят все. С этим, с ну ясно, ну ладно. До я в грибы ходил. А... Нету ну, грибов, пожалуйста? А? Томборол. Ну-ну. Ну, ну. Но ходил он, вон мог то медвежатами. Ну-ну. Ну ладно, пойдем мы тоже грибы собираем. <связь> Артём, медведь, давай. Пошли выстрелы. Пошли быстренько. Давай, ружьё, медведь. Кого? Медведь давай, ружьёнок. Кто? Медведь, ружьё давай. Какой медведь? Можно, он, солдиком. давай. Ружьё давай, медведь. Да когда же коза? Или конь, не знаю. Или козел, ебать. Ружье давай не сильно? А где? Он? Вон нахуй там? Ружье возьми. Ружье бери, ёб твоего! Бери его убей. Бери ружье, нахуй я тебе говорю. Бери ружье, я тебе говорю. Никого увидеть надо. Ружье бери, нахуй! Выйди, да смотри, нахуй. Ахули а его ты! Ахули ты, да, ты там коза. Ну бери, ружье. Хоть коза, хоть коза. Да выключи ты эту, ебан, меня, блядь, бесит вот это ваше баное видео, нахуй. Ебаные долбоебы, нахуй.